Привет, с вами Сергей и сегодня наше видео посвящено инкубатору HHD32 с функцией встроенного овоскопа. Мы поговорим, разберем полностью этот инкубатор, будем настраивать блок управления, разбирать его, раскручивать. В общем, видео получится очень интересно, досмотрите его до конца. Итак, что же идет внутри у коробки? Как и во всех других инкубаторах HD, внутри идет инкубатор с в пенопластовом кожухе. Поэтому, когда вы его приобретете для себя, не спешите выбрасывать. Кожух этот очень хороший, он из плотного пенопласта сделан, и он поможет вам, во-первых, его можно во время инкубации использовать, многие так и делают. И при отключениях электричества он вас защитит от потери тепла. Поэтому, поэтому не выбрасывайте его ни в коем случае. Так. Значит, упакован он следующим образом. Прозрачная пластиковая верхняя крышка, с помощью которой вы смотрите, сможете наблюдать процесс инкубации, он у вас как на ладони будет. Инструкция на английском и еще будет инструкция на русском, которую мы дополнили, перевели и дополнили массой полезной информации для вас. Такой упаковочный кусочек пенопласта, еще упаковочная штучка, колба для долива воды кабель и собственно сам инкубатор воду э, воду можно доливать с помощью вот этой колбы и через отверстие которое находится в задней стенке инкубатора то есть вот таким вот образом крышку можно не открывать состоит он из терморегулятора, четырех кареток автопереворота. Каждую каретку можно заложить до восьми яиц. И внизу в основании, в основании лежит светодиодная лента. На светодиодную, там не лента даже, а светодиодная металлическая пластина. Сверху на эту пластину напаянные светодиоды. То есть все сделано хорошо, качественно. Я уверен, вам понравится, когда вы его увидите. Инкубатор состоит из блока управления, дисплея, клавиш управления, кнопки включения авоскопа. Вот так вот это делается. Сразу подсвечиваются все 56 яиц. Потом сзади отверстие для долива воды, верхняя крышка съемная. Э -э -э -э -э. Датчик температуры. Кстати, очень легко снимается механизм переворота, когда уже идет режим проклева яиц на последних днях. Вот вы просто берете из механизма переворота, достаете яйца, а сам механизм вынимаете, отсоединяете авоскоп и перекладываете на вот эту вот сетку которая идет под механизмом переворота. Там под ней, получается, находится вентилятор, нагревательный элемент и вот это вот датчик влажности. Внутри там такая канавка для влаги, для воды. То есть с помощью вы туда наливаете воду и она уже там испаряясь, создает вам нужную влажность, которую вы увидите на дисплее. Все.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 И потом из нее перетекает во вторую канавку. Если получается, если вы наливаете много воды, не переживайте, что она перейдется внутрь. Здесь есть вот такое отверстие контрольное, откуда вода будет перетекать ну, сразу вам на стол, например, если у на столе стоит. И даже есть еще вот такое второе, если вдруг вода все-таки каким-то образом сюда попадет, вот она из него выльется. В принципе, это все. Итак, в данном видео мы рассмотрели инкубатор HHD32S LED с функцией встроенного ВАСКУПа. Мы, в принципе, все разобрали. Если у вас какие-то остались вопросы, вам что-то осталось непонятно, пишите в комментариях, задавайте там свои вопросы, делитесь своим опытом. Возможно, у кого кто-то уже покупал данный инкубатор. И... Кому понравилось наше видео, ставим лайки, нажмем на колокольчик и подписываемся на наш канал. Все актуальные цены на данный инкубатор, а также на все остальные модели инкубатора HD, вы найдете у нас на сайте. Ссылка будет в описании под этим видео. С вами был Сергей, пока!